Насчет последней лекции по Первой мировой, вот сейчас, не могу сказать, что она будет 26-го, меня озадачили тем, что студенты берут билет, чтобы 26-го уже начать ехать с исторического факультета нашего Большого университета на свою малую, любимую историческую родину. Я в размышлениях, хотя очень все-таки стремлюсь в последнюю неделю декабря, закончить рассказ о подступлении англо-французских войск и о том, как они становятся на рубеже реки Марны. Осталось точно последнее занятие, чтобы начать битву на Марне в следующем в январе 2018 года.